Привет, ребят! С вами снова я, Тилька, и по-любому у каждого из нас есть какие-либо комплексы. Они могут быть смешными, могут быть абсурдными, а могут быть совершенно печальными и угнетающими. Поэтому в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами своими комплексами и рассказать, как я с ними живу и как я с ними справляюсь. Не забывайте то, что новые видео на моем канале выходят по вторникам и пятницам, а я начинаю. Самый первый комплекс связан с моими волосами, и нет, я не из-за этого покрасила их фиолетовый цвет. Просто дело в том, то, что раньше, когда я была помладше, я не сильно парилась о состоянии своих волос, поэтому я пользовалась очень много феном, плойками, утюжками, постоянно их красила и милировала, из-за чего их состояние стало плачевным, они стали у меня как солома, ломались. Бывало даже такое, что когда я их расчесывала, они у меня оставались на расческе таким хорошим, таким комочком. Со временем, благо я поняла то, что так дальше не может продолжаться, поэтому я перестала пользоваться утюжками, феном, плойками, перестала также красить волосы, а именно милировать их, потому что когда я была помладше, я только милировала свои волосы. И также я начала использовать различные средства по уходу за своими волосами. За все время ухода за своими волосами я перепробовала много всего, и из бюджетных вариантов я выделила для себя Невею. Те, кто следят за моим влоговым каналом, за инстаграмом, знают что я недавно была в Германии, и там и нашла вот эти два замечательных продукта. Это шампунь и бальзам-молочко для волос, которые мне безумно понравились. В России я пока что их не везде встретила, но, тем не менее, найти их можно. В этой серии содержатся молочные протеины и эуцерид. Кстати, Молочные протеины восстанавливают поврежденные пряди, лечат истонченные и секущиеся кончики. Есть линейка для тонких волос и волос нормальной толщины. Этот шампунь и бальзам молочко мне нравится, потому что они хорошо увлажняют мои волосы и восстанавливают их. В принципе, от комплекса со своими волосами я справилась еще пару лет назад, когда полностью восстановила свои волосики. Теперь я за ними ухаживаю, они у меня в хорошем состоянии, не могу сказать, что они мне меня сыпятся, как тогда или ломаются. Все меня устраивает, более чем. Следующий мой комплекс связан с моим весом. И если у кого-то мечта быть худой, то у меня мечта немножечко набрать вес. Но проблема в том, что у меня не получается, что бы я ни делала, сколько бы я ни ела. В свои года я вешу 44 килограмма, и когда я говорю эту цифру, все постоянно удивляются и говорят Воу". И потом они начинают рассматривать мои тоненькие ручонки, и пытаться потрогать мою талию, которая у меня в обхвате примерно вот такая вот. Если сбоку взять меня вот так. То есть она вот, вот такая вот я тоненькая. Почему же я комплексую из-за своего такого маленького веса? Дело в том, что ну, хочется быть немножечко... Покруглее, поаппетитней, но это не получается У меня, как говорила, в своей жизни я поправилась всего лишь один раз Когда работала в Макдональдсе три месяца и питалась, по сути, одними бургерами Но это просто уграбление своего здоровья, поэтому повторять это я не собираюсь И если не судьба мне поправится, то что поделать Поэтому этот комплекс больше такой, наверное, забавный и смешной Следующий комплекс вытекает из предыдущего и заключается он в том, что мне очень сложно найти одежду, потому что я вся такая маленькая и худенькая. Поэтому, когда я прихожу в магазин, у меня начинаются настоящие поиски одежды. Реально. Вокруг все просто огромное и бесформенное. Я еще не понимаю вот этой нынешней моды, а именно на дворе зима, а в магазинах продают свитера. Вот такие вот короткие и как они вас могут согреть объясните мне пожалуйста либо свитера которые висят такие как ну как балахон то есть они пухленькие не приталенные и вот я понимаю что девушка которая немножко поплотнее, у нее это скрывает какие-то недостатки вот это вот такая вот форма свободная но на мне это выглядит как мешок как будто я надела мешок и плюс у меня вот тут торчит такая, знаете, махня непонятная, которая вот так вот бултыхается, и похоже на крылья или тучи мыши, что мне совершенно не нравится. Бывает даже такое, что я нахожу вещь размера S, который мой размер, я его надеваю, и он оказывается вообще не S. Там помимо меня еще влезут мои руки. И вот как это понимать? Что это за такой размер S? Поэтому очень часто мне приходится искать вещи размера XS, или иногда даже XXS. Как вы понимаете, с этим комплексом я уже смирилась, и, в принципе, он меня не сильно так напрягает. Да, неприятно, но жить с этим можно. Главное, любить себя такой, какая я есть. Третий комплекс, думаю, по-любому у меня переплетается с кем-то из вас, потому что этот комплекс наиболее распространен среди девушек и женщин, а именно комплекс груди и ее размера. Да, у меня небольшая грудь, и... Это всегда было моим комплексом, я очень много из-за этого плакала, ненавидела свое тело, именно из-за того, что она у меня небольшая. Самое бесящее в этом комплексе то, что из-за того, что моя грудь небольшая, я не могу приобрести вещи, которые мне реально нравятся, из-за того, что у них большой вырез. Но одно я могу сказать точно, с этим комплексом мне помогает бороться мой муж Денис, потому что... Я поняла, что для него не главное именно то, что у меня какие-то сиськи большие или жопа большая. Он любит меня за то, что у меня внутри. Поэтому с этим комплексом мне бороться гораздо проще. И в последнее время я даже начала покупать себе одежду с более такими открытыми какими-то вырезами. И тут я, наверное, хочу донести до вас одно. Неважно, какая у вас большая грудь, попа или какие-то другие места. Главное найти человека, который будет вас любить не за вашу оболочку, а за ваш внутренний мир. И тогда эти комплексы вам покажутся реально смешными, и потом вы будете над ними смеяться. Следующий комплекс, который мучил меня много лет, это мои ногти, которые сейчас, слава богу, в порядке, и больше этого комплекса нет. В чем же он заключался? По-любому опять у кого-то с вами у нас это переплетется, я грызла свои ногти. Я могла грызть из-за волнения, из-за того, что мне скучно или просто так. Это прозвучит странно, но порой мне нравился вкус ногтей. Господи, это так мерзко сейчас, но раньше мне это нравилось. Я грызла свои ногти реально постоянно, у меня были... Пальцы обрубки, в прямом смысле этого слова, было очень некрасиво. Везде торчали заусенцы, какие-то ранки, и это было очень отвратительно, и мне всегда было стыдно показать свои руки. Со временем Денис начал уговаривать меня пойти в маникюрный салон, но я отказывалась, потому что стеснялась показывать мастеру свои обрубки. Я думала, что приду в салон, и мне скажут... «У-ху, девочка, что за дичь у тебя на руках?» Поэтому каждый раз, когда тема разговора доходила до маникюра, я всячески пыталась уюлить и профилонить это дело, чтобы не пойти на маникюр. Как же я поборола свою вот эту страсть поедания ногтей? Все банально просто, я все-таки... Решилась пойти на маникюр. Я пришла к девочке на дом, она была удивлена моим ногтям, но она ничего не сказала про то, что они были обгресны потому что я их дома аккуратненько подпилила пилочкой, чтобы было минимально заметно. Ну и в общем, когда она мне сделала маникюр, она мне нанесла гель-лак и сказала такую вещь. Знаешь, если ты будешь грызть ногти с вот таким лаком, у тебя отвалятся ногти и будет только мясо. Эти слова отпечатались у меня навечно, и это просто как отшептало поедание ногтей. Поэтому если вы грызете ногти, тут главное правильно расставить приоритеты, сделать маникюрчик и наслаждаться жизнью. Многие хейтеры, так сказать, пишут мне в комментарии, что у тебя желтые и кривые зубы. И это как бы такой мой следующий и, наверное, последний небольшой комплекс, с которым я уже начала бороться я уже где-то около полугода ношу капы или элайнеры и выпрямляю свои зубки, в дальнейшем я планирую себе сделать отбеливание зубов и полностью сделать себе голливудскую улыбку, как она так называется если вам интересно посмотреть как выглядят капы, то вы можете пройти в мой инстаграм и найти фотографию там просто тут я снимать их не буду, это не сильно эстетично, все-таки слюни и всякое такое но я могу сказать то, что, в принципе, на протяжении всей моей жизни зубы меня не сильно напрягали. Когда о них начали говорить именно хейтеры и просто люди, я поняла, что нужно заняться все-таки зубами, чтобы в камере быть еще красивее. Из зубов больше всего меня напрягал вот этот зуб, который у меня выпирал, и я меньше из-за этого улыбалась. Но теперь, когда я начала исправлять свою улыбку, я все больше начинаю улыбаться, и мне это нравится. А еще, если вам интересно, то пишите в комментарии, хотели бы вы увидеть видео, где я расскажу вам о лечении при помощи КАП, потому что мне кажется, это довольно интересная тема. Я реально до того, как начать ими пользоваться, не знала о их существовании. На этом, пожалуй, все. Вот такие вот у меня комплексы. Я с ними прекрасно живу, не сильно переживаю. Как я сказала, мой сильный комплекс когда-то был именно из-за грудин, но с появлением Дениса в моей жизни я с ним... Борюсь, и как-то он у меня все меньше и меньше становится, потому что я поняла, что все-таки это не главное, и просто общество навязывает нам какие-то идеалы, но на самом деле главное, что внутри. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить ваши лайки. С вами была я, Тилька. Увидимся уже очень скоро. Всем пока-пока!